Объективно говоря, вчера сборы шли гораздо дольше И огромное спасибо Джиннерсайдам и Уайтфлеймсам, что они сегодня не затянули начало полуфинала При этом хочу сказать, конечно же, отдельное спасибо команде White Flames, Потому что они вообще очень быстро собрались и ждали мы их меньше, чем команда Джиннерсайд Тактикс но так или иначе, это полуфинал, дорогие друзья, и проигравшая команда занимает третье место. Получает 250 рублей и вылетает с турнира, не пройдя в финал. А White Flames выигрывают у нас ножи, и про выбор страны за ними они начинают в обороне. Я не сильно, опять же, удивлен такому раскладу вещей. Вполне себе ожидаемо. Ну что ж, удачи командам! Приятного просмотра, зрителям, Майти, Лернекс, Битеки, Синон и Вони uh, Унимоджис за команду White Flames, Эмиль, Детре, Фер Абдер и Unvisible за команду Generside Tactics. Карта Ancient, пик команды White Flames. Entry фраг за командой White Flames. Uh, ну и игра от ретейка, в общем-то, отдача точки Б сейчас произошла. Не сказать, что это была не специальная отдача, мне кажется, что целенаправленно White Flames отдали эту точку для того, чтобы ее в дальнейшем выбить, но выбьют ли? Во всяком случае удалось оттеснить игроков атаки, и там уже дефается бомба, да, неважно уже как закончатся перестрелки, все-таки бомба снята. Пистолетка остается за коллективом White Flames, и это плюс денежка. Это плюс денежка и плюс маленький шажочек в сторону победы. Победы в полуфинале, конечно же. Но, кстати, хочу обратить внимание, дамы и господа, на галильчики, которые есть у команды Generside Tactics. То есть, ребята пытаются подойти к делу творчески. Приобретают автоматы, которые они, видимо, должны были бы сейчас реализовать на миду. Но оба автомата погибают. Оба галила на лопатках. И три дигла остается. В составе Generside Tactics Задумка на раунд, очевидно, не получилась Ну и сейчас, конечно, замена такая Оп, халявный MP9 можно выкинуть Халявный Галил а, приплыл в руки игроку обороны Но ну, тем не менее, ситуация на миду разрешилась, в общем-то, разменом И Майти погиб То есть один девайс был выбит из команды White Flames Так еще и ко всему в довесок один из игроков, ну, очевидно, погиб Ну, разменялись в плюс, это самое важное Абдер. Замечает первого соперника. Здесь, конечно, главное, чтобы игроки White Flames никуда не лезли. Но хочешь не хочешь, а лезть придется. И в результате, опять же, очередной размен. Три в два. Но еле живой Элнакс, которому играть нужно вообще здесь сверх осторожно. Иначе раунд для него закончится так же трагично, как и для его погибших тиммейтов. Ну вот сейчас, опять же, визуальный контакт произошел. Да, есть инфа по одному из оппонентов. Успел к стриму подготовиться, я смотрю. Успел, да, Володь, успел. В попыхах, бегом-бегом. Ну, даже как бы это парадоксально не звучало, и спасибо командам, что они задержались еще на 10 минуточек. Ну, задержались они на 15 минуточек, но э, мне нужно было из них буквально 8, наверное, для того, чтобы успеть все доделать. Так что все получилось по красоте и все хорошо. 2-0. Не удалось Дженнерсайд Сайт Тактикс все-таки достичь победы в предыдущем раунде. И сейчас, в третьем раунде этой встречи, они решили сделать еще один форс. Ну, не знаю, правильно ли это, корректно ли решение сейчас провести... Force. Однако агрессия от команды White Flames была только что наказана. Агрессия была под точкой Б. На меду снова какие-то действия от Generside Tactics. И нельзя сказать, что эти действия не профитные, дамы и господа. Два минуса от атаки. И нет игроков обороны, которые способны были бы остановить этот выход. По факту мы с вами видим Лердекса, который сейчас, ну я не знаю, сумеет ли здесь один остановить Выпад от вражеской команды. Ой, сумеет. Смотрите-ка, минус бомб кэрри. Второго забрать, к сожалению, Лернуксу не удается. Поэтому красивые вещи здесь сможет сделать только Вони Моджес. Только он может сейчас попытаться выиграть раунд для своей команды. Ну, либо же попытаться засейвить. Один минус есть. Почти есть второй. А здесь в упоре еще один игрок. Как сейчас Ванимоджес-то... не Ванимоджес как... Как, вы, смотри, что просто в наглую пробежал в сайт. Чует, что в спине есть соперник. Вступает с ним в перестрелку. Накрывает все это дело дымочком. Делает фейк. И все-таки отдается. Блин, ну, конечно, тяжелая ситуация. При всем уважении ко всем игрокам. Хочется, конечно, поговорить о действиях Ванимоджеса конкретно в этом моменте. Потому что... Как лев, я считаю, все-таки боролся, но закрытые позиции игроков атаки в принципе лишили возможности перестрелок игрока команды White Flames. И непосредственно именно поэтому до чего-либо положительного сами же White Flames, в частности, вы не можете дойти, здесь не сумели и не сумели бы, как мне кажется. Ну, то есть нормальная атака такой раунд, по сути, не сливает. А сливают лишь те, у кого есть проблемы. С атакой и с игрой э -э именно в нападении. Ну, сейчас занятие меда произошло, причем достаточно плотное. Перестрелка в зигзаге. И, как вы видите, Эмиль делает даблкил. Точка Б, по сути, уже как бы обезоружена. Игроки обороны уже уходят со спота А. Им после. Как... А, боже мой, им, как следствие, придется перетягиваться под точку Б. Здесь неприятный размен сейчас произошел. Неприятный для игроков атаки. Однако. Он их вполне себе устраивает, потому что по-прежнему их здесь большинство. Анвиз был отличный хэдшот по Майти, Синон последний. И для Синона, конечно, раунд скорее невыигрываемый. выигрываемый. именно так и происходит. 2-2. Напомню вам, дорогие друзья, что Дженнер Сайт Тактикс сейчас играют чужой пик. Это не их выбор сыграть карту Ancient. Это выбор команды White Flames. Команда Generside Tactics Своей картой выбрали The Dust 2 Десайдером выпала карта Inferno И в случае, если мы с вами увидим 1-1 по картам Ну, на Inferno все это дело будет Как-то заканчиваться, как-то разрешаться И не факт, что как-то закончится и разрешится, конечно же Потому что, ну Я изначально говорил, что матч Ожидается весьма плотным Весьма плотным Для обеих команд И, ну, простой победы не будет точно Ни для кого ну, хороший спрей. Хороший спрей от Фира. Минус Майт сразу попал в голову оппонента. Садится на постановку бомбы. Ха-ха-ха. Нет, не успевает поставить бомбу, черт возьми. Пока тиммейты смотрели совсем в другом направлении. Бедного Фира застреливал в унимоджас и в результате все-таки застрелил. Ну, естественно, опять-таки в этой ситуации невозможно представить ретейк, потому что пункт А. Нет дефьюз-китов. Пункт Б. Вот этот человек. Ретейки. А минус Unvisible. И почему этот человек... А, показатель того, что ретейка не будет? Ну, потому что сейчас будет выбит девайс, как, в общем-то, и было. И будет его сейф, как, в общем-то, и есть. То есть у нас попытка еще такая же будет предпринята с Синоном. Он надеется, что кто-то здесь будет открываться. Ну, ниндзя-дефьюзов здесь, естественно, никаких не будет. Какие могут быть ниндзя-дефьюзы без дефьюз-китов? И в результате Синон... Просто погибает. Ну, по сути, сейвить ему было нечего, поэтому эта смерть не настолько трагична, но есть над чем задуматься на перспективу у команды White Flames, потому что их карта и начало на их карте, они выиграли ножи, они выбрали на своей карте самую перспективную для себя сторону для старта, и, как вы видите, эта перспективная сторона оказывается не столь радужной, как, наверное, предполагали White Flames. То есть здесь навязывается борьба Хороший, кстати, очень быстрый ранбуст И не ожидали, естественно, игроки атаки увидеть так быстро Майти uh, Майти делает минус, Далее размены Куча, куча, куча, я бы даже сказал, разменов Но оборона остается в большинстве на одного человечка живого Бомба при этом выпадает И она, в общем, на данный момент подконтрольна Игрокам коллектива White Flames Дали ошибка от Абдора И, как следствие, минус от Сино. На последнем остается Вони Моджес Прошу прощения, Unvisible, которого забирает его Не туда немножечко посмотрел. 3-3. Сравнялись коллективы. Ну, я же говорил, что здесь будет очевидно достаточно жесткое противостояние. Здорово, Брон, Нурбей, приветствую и вас тоже. Пять автоматов Калашникова против Калаша, Трех и снайперской винтовки. Бай у команды White Flames выглядит... Более устрашающим, нежели закуп команды Generside Tactics. Но другой вопрос, что им снайперская винтовка, по сути, в атаке не столь важна. Потому что это... Э, Де-факто, в общем-то, срезание э, себя же самого э, преимущества по скорости, по мобильности. Ну а здесь прекрасный хэдшот. Просто в пиксель влупил в Майти, и Майти явно... Такому был не рад, да и не ожидал явно, что это будет происходить. Битеки при этом находятся в спине своих соперников. Также есть Синон, которого я, простите, не успеваю включить. Синон там оформляет килл и после этого уже его убивают. Почему у тебя канал Ник изменился? У меня ничего не изменилось в канале, не выдумывайте. У меня как был канал на FTV, так и есть на FTV. Ничего нигде не менялось. Причем это название у канала было с 2014 года. И логично, что оно и не будет меняться. Еще один минус от Unvisible, второй в этом раунде. И четвертый победный матч э, заходит команде Generside Tactics. А игроки обороны, в свою очередь, лишаются экономики. И на восьмом раунде этой встречи остаются с экономическим и скаутом у Майти. ХЛТВ был же? Нет, ты что? Нет. Никогда. Никогда у меня у канала не было другого названия. Вообще. Хороший байт Вонимой сделал. Ну, многие здесь, естественно, знают прекрасно, как разыгрывает те или иные позиции Вонимой в том числе. Естественно, потому что, ну, опять-таки, повторюсь, здесь все десятого уровня на фейсите, и это явно ребята, которые... Ну, понимают, как нужно разыгрывать э, Какие-то точки, какие-то Сложные, возможно, ситуации Жизненные и игровые в том числе э, Поэтому В любом случае, где нужно Красиво и грамотно забайтить Я думаю, игроки с этим всегда будут справляться Где нужны какие-то вот такие Нашивочи типа через дымы, да? Датры тоже будет справляться ну и вот, в общем, два минуса от него Минус один от Фира Синону и Ванимоджесу уже особо ничего не светит Ну, разве что только выбить может какой-то девайс Абдр Abder... Молоточек Абдр забирает тиммейт своего И дабл килл от Анвизибла Тут в команде Дженнер Сайт Один четвертого уровня и восьмого ну, я понимаю, да. Ну, блин, ну, все равно как бы... Это же надо... Надо заезжать, что Датре может и не играть на 10 уровень. Блин, как неправильно сказал. Неправильно выразил мысль, и из-за этого сейчас собьется все. Ну, то есть, как правильно объяснить? А уровень может быть и, и, и второй, грубо говоря, да? Но при этом игрок может играть на 10 уровень. Это важно понимать очень, потому что полным-полно... Случаев было, когда люди играли пункт А с подставных аккаунтов И пункт Б просто с новых аккаунтов И поэтому было сложно предположить Какой же реальный скилл у игроков Так что здесь, естественно Да и вообще, в принципе, Counter-Strike Не будем забывать, что это командная игра И здесь решают во многом командные действия Даже если два игрока не имеют 10 уровня Это не означает, что команда будет... Вот, тем более Датра недавно начал фейс играть. Вот, видите, то есть еще скорректируется ранг. но ну, я думаю, восьмой-то он точно поднимет, уж явно он играет не на четвертый. А, так что все в порядке, все пучком. Игра плюс-минус будет равная, я в этом уверен. Битеки. Хорошая позиция приносит минус по Unvisible. При этом еще есть здесь Crossfire даже небольшой у Внемоджеса. Ну... Этого, в общем-то, за глаза достаточно для того, чтобы уже закрывать этот раунд победным результатом. Тем не менее, попытка выхода на точку А все-таки предпринята коллективом Generside Tactics. Однако, это попытка малости неуспешная. Здесь Лердекс, беда команды Generside Tactics и звезда коллектива White Flames. 5-4, дорогие друзья, на табло. За кого комментатор болеет? Вопрос от Папая. Папай-бабай. Э, ни за кого. Комментатор всегда болеет. Я считаю, комментатор должен болеть за красивый Counter-Strike, чем я и занимаюсь. Мне все равно, кто выиграет. Я не отдаю предпочтение никому. И считаю, что если комментатор позволяет себе отдавать предпочтение одной из команд, то это плохой комментатор. Никнейм у человечка Вонимоджес. Приписка, а, джесс-приписка, то есть. Хорошо, будем знать. Ну, я просто, опять же, не силен. Насколько я так ä, понимаю, что никнейм это какой-то, наверное, наверное, какое-то аниме. Uh, я в этом направлении вообще не силен, и поэтому. Пардоньте, ну, на называл вот так. Комментатор <laughs> болеет за себя. Ну, отчасти, да. Отчасти, естественно, а за кого же еще я должен болеть? Ну что, готовится точка Б в очередном раунде коллективом Generside Tactics. По девайсам не полный комплект, но Technine и Diggle здесь вполне себе могут смотреться абсолютно нормально, если ä, правильно и успешно попытаться вы... выходить. А точнее, заходить. Даб... Ой, даблкилл, хотел сказать, от Invisible и Абдора. При этом еще и вот реальнейший даблкилл от Майти. Третий минус от него же. А первый-то был сделан, блин, первые два одной пулей. Опять красивые фраги, опять красивые килы Обожаю этот турнир за то, что он демонстрирует. Это поистине круто. Майти добивает еще одного игрока. В результате подводим черту. Это квадрокил от Майти. Тремя пулями СВП. Вот так вот. Вот такая простая математика. 5-5. Замечательное удержание. Молодой симпл. Ну, в какой-то степени. В какой-то степени, да. Наверняка такой, типа, симпл на минималках. Ну, а вот теперь уже Унженерсайд Тактикс Экономика приказала жить долго... И не совсем счастливо, да, то есть Хорошая хаешка сейчас, естественно, прилетает Майти и Битеки по минусу разносят Постепенно игроков атаки, которые Пытались сейчас занять позиции под точкой Б, Ну, перетяжку на мидл Я думаю, тоже игроки обороны уж как-то Додумаются прочитать, поэтому Если и давить куда-то, то только Точку Б Ни в коем случае не пытаясь занимать Мидл, но и точку Б надо давить Тоже, в общем-то, не на шифтах Все-таки, потому что, ну, Глок, как который остался у Эмиля, мне кажется, в данной ситуации вообще не рабочий девайс. Ну а tech который находился у абдер как раз-таки на жесткой какой-то быстрой аркаде, на ноге, грубо говоря, можно было бы еще попробовать реализовать. Ну и вот Эмиль встречается с Битекем, на этом раунд для него заканчивается. Еще покажет Симплу, где раки зимуют Ну а почему бы и нет, собственно Симпл, как говорится, не вечен Вообще никто не вечен В любом случае Симпл когда-то уйдет на покой Как игрок Counter-Strike И кто-то всегда будет, естественно, занимать его место Потом уйдет другой, кто-то придет еще один Так всегда заведено И так должно быть Привет, бро, Джонни, приветствую ну а сейчас, дорогие друзья, вперед вырывается команда White Flames. Один матч-поинт перевеса получен. Вони забирает Абдора, да, насколько я понял, называть его все-таки нужно. А, Вони. А вместе с Вони Битеки отправляется в следующий раунд досрочно и не совсем победителями, так сказать. Три игрока обороны остается против четверых игроков атаки, но благо ошибается Фир. Благо для команды White Flames. Подчеркну. Опа! Майти. Отличные два минуса. Эмиль и Unvisible остались вдвоем Хорошее звено и не очень Далеко друг от друга находится Но погибает практически синхронно 7-5 Даблшота ВП в печень Никто не вечен Да, так и есть Вонимо, ну а я его разве Не так назвал же только что Вонимо ну, просто там, может быть, ударение на какую-то другую букву ставится. Вы уж простите, если не на последнюю О, и я не знал об этом. Вонима, вот. все вонима. А, саброкс а, или Саброкс. Не знаю, господи, постоянно непонятно, куда ставится ударение в словах. А, спасибо вам большое за а, ремарочку, так сказать. За то, что внесли ясность. Анимо. Анимо, да, блин, заколебали. Что в 1.6, что в CSGO. Постоянно одни какие-то анимешные никнеймы. И почему заколебали? Потому что я нормально никогда их не мог читать. Потому что не следил никогда за этой движухой анимешной. Ой, Фирушка. Хороший ваншотик с дигла. Как вы помните, в четвертьфинале Фир вообще такие штуки. Любил делать... Делать... Unvisible. Unbelievable. Что это нахрен было? Саброкс, все, Саброкс. Ну, то есть первый раз я все-таки сказал правильно. Но спасибо Саброкс за то, что человечка оказывается зовут Вонима. Будем знать. Блин, а я его все время называл Вонимоджес. Типа, ну ладно. Че, как у него было написано, я его так и называл, я же не обманывал. Два в два, дорогие друзья, ретейк от игроков коллектива White Flames. Жесткий какой хедшот сейчас ставит Лорнекс, Лернекс, Лернех своему сопернику. Домой, говорит Абдор. Ничего себе, какая штука-то прилетела и в наглую просто дефьюз. И просто наглую дефьюз и сейв снайперской винтовки. Вот здесь Просто какой-то прикол, дорогие друзья. 8-5 побед в первой половине достаются команде White Flames и стальным, сами знаете чему, игрокасникам. Лернекс. Круто, блин, нет, круто. Просто я, я люблю вот таких вот наглых игроков, которые просто берут и на пофиг садятся на дефьюз-бомбы. И, и это еще и работает. Вот это самое замечательное. Два раунда остается в первой половине. Ну, пока что, опять-таки, White Flames. В принципе, оправдали то, что они выбрали оборону. Но вопрос, конечно, куда уйдут эти два раунда. Минус от Эмиля Численный перевес, кстати, достигнут все-таки игроками атаки И важно понимать, что сейчас игрокам обороны Не самая удобная позиция остается, да, для приема И прием-то, в общем-то, уже сделать и не получится Ну, здесь, конечно, Лернокс еще побо поборется, я думаю, поборется, да Как говорится, про не фейкуют. Кстати, да Кстати, да Iron Balls Defuse, точно Точно, точно ну что, клатч ор кик из команды нахрен просто сейчас. Шучу, конечно же. но ну, Лернекс, в общем, либо сейчас затащит раунд, и это будет бомба, пушка и минус мораль с команды Дженнер Сайт, либо же просто проиграет и будет 8-6. Ну, экономика у обороны имеется. Посредственная, конечно, но имеется. У атаки, в общем, с экономикой все в целом хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! А вот дальше что? А вот что дальше? Ха -ха -ха -ха -ха! Вот это, да, дорогие друзья. 9-5. Бесподобнейший клач от Лердекса! Охренеть! Что я вижу? Ну, я, лично я, если бы играл э, на месте команды Дженнерсайт Тактикс, после такого действительно бы словил дизмораль. Сильнейший, сильнейший дизмораль сейчас... Ну, сильнейшая дизмораль сейчас была бы. Я уже, видите, даже э, просто глядя на всю эту ситуацию, уже начал заикаться. А представьте, если бы против меня такая штука была бы. Да я бы, конечно, расстроился. Ну, кстати, в свое время у меня бывал такое вот, типа, про... Ладно, об этом потом поговорим в конце раунда, потому что сейчас все-таки все зависит от Датры. От Детры. Ну, Датры все-таки, да, мне больше нравится назвать. По-моему, правильно назвать именно Датры. Синон. Uh, хедшот по Датрам. И это 10-5. Uh, так вот, да, был у меня момент, когда я только-только начинал играть в Counter-Strike Global Offensive. Uh, я, как уже неоднократно рассказывал, удалил ее. После первых, наверное, 3-4 матчей и мне не понравилось... Uh... Ну, для меня было очень сложно перейти с 1.6 на CS GO э, Технически все-таки это две разные игры Поэтому было тяжеловато Короче, я прям посреди катки Что сделал? Э, просто удалил КС и все Просто мы проигрывали Какой-то там, в общем, какой-то клатч был С точки зрения экономики важный И я просто удалил КС После того, как этот раунд был заруинен Моими многоуважаемыми тиммейтами в общем-то, вот так мое знакомство с Counter-Strike Global Offensive произошло. Сейчас же White Flames очень быстро и жестко пытаются занять позиции на точке Б, а как бы Дженнерсайт Tactics не сильно этому пытаются-то мешать. Однако Датры ставят хэдшот по Воне, Invisible минус Майти, Лордок забирает Фира, и последнее слово за Датры. Тот самый человечек, который четвертого уровня, напоминаю. Вот, собственно, затащено в этом раунде, по сути, было именно его руками. Три минуса от него, два от Invisible. И это опять же та самая ситуация, в которой не важен уровень на фейсите. Важно то, как ты вообще действительно играешь. 10-6. Сайт Тактикс выигрывает раунд. Очень неплохая задумка на пистолетку была от White... От... от White Flames. Но не зашло. Малясик не зашло. Теперь придется чуть-чуть... Поэкономичничать, так скажем Поэкономить Поэкономичничать, чуть вообще за слово такое Поэкономить немножко придется теперь на девайсах Хотя, вы сами видите, да Вы сами видите намек на то, что Этот раунд простым для игроков обороны Не будет, Ну, у Датра хорошая позиция Дальняя, во всяком случае, да, здесь главное не получить В голову с Калаша или с дигла, А остальное уже, в принципе, приложится Ну, черт возьми, я пророчески Сейчас изверг Фразу о том, что в голову прилетит С дигла. и сри Изрили гайз. Really uh, реально прилетает в голову. Unvisible все-таки пережимает Синона, не успевает игрок атаки убежать. А правильно, потому что не нужно убегать с тонущего корабля. Нужно пытаться его спасать. Черт возьми. 3 в 2. Атака в подавляющем большинстве на точке. В упоре неожиданно оказывается, Unvisible. И последний фраг от Вуни. 11 6 дорогие друзья. White Flames забирают свой. Экономический раунд, я назову это все-таки экономическим раундом Здесь не похоже и ни, никак вообще нельзя озвучить то, что это был форс Потому что из девайсов был всего-навсего один автомат Калашникова Ну и уже это не очень клеится э, как форс-раунд, да, форс-бай То есть это, собственно, э, просто экономический раунд с одним калашом Вот именно такой сейчас сценарий разыгрывался коллективом, коллективом White Flames Разница сохранилась в 5 матчпоинтов, как и была на начало второй половины. Экономического перевеса, как такового, команда Generside Tactics себе создать не сумели. Ну, вернее, они успели его создать, но и в предыдущем раунде а, успешно отдали его. То есть, так, так сказать, отказались от этого самого перевеса. Эмиль. Оо! Ай да Эмиль! Какой замечательный и красивый, что самое главное, хедшот Сейчас просто с одной пульки ваншотнул по сопернику и... И энтри получен, при том, что энтри-фраг команде Generside Tactics сейчас, конечно, очень важен. А вот и второй минус от Эмиля, но парный размен поприсутствовал все-таки в сложившейся ситуации. МП9 остается в руках Invisible, а правда Invisible не остается в живых, но... Это плохо на самом деле, потому что была надежда на победу. Теперь победы можно, в общем-то, и не достичь. Есть Абдор. Абдур, кстати, тоже очень хороший стрелок в четвертьфинале. Он себя тоже показал как достаточно качественный... Ничего себе качественный каэсер. Хороший хедшот, и на секундочку я действительно подумал, что правда сейчас будет клатч. Возможно, даже немножко обрадовался, потому что я радуюсь именно за игроков, когда они выигрывают такие штуки, потому что я понимаю, насколько это круто. Э, выиграть 1 в 2, 1 в 3. Вот то, что делал Лернокс, например, в первой половине, это вообще очень круто. Знаю, насколько это важно для игрока такие раунды выигрывать. Поэтому я раньше времени, черт возьми, но за Абдора уже успел обрадоваться. Тем не менее, 12.6, и перевес теперь двухкратный. Энтри от Датре, разменный от Майти, и разменный минус прилетел сейчас в голову Абдра. Бомба лежит под теровским спауном, и это означает, что команда White Flames еще не определилась с точкой, на которую они пойдут. Ну, как вы видите по действиям. Лернакса это будет точка Б, что очевидно, конечно же. Вони, вони, просто вони. Никаких ванимоджесов, никаких ванимо, просто вони. Вышел и не вышел. Его соперник не вышел. Два игрока обороны остается удерживать, ну, точнее, ретейкать или, скорее, правильно выразиться, что искать девайсы, потому что здесь, опять же, ни ретейков, ни удержаний уже никаких не будет, да? Unvisible просто ждет, что мимо него кто-то будет пробегать на мид, и он там спокойненько у этого кого-то отожмет калашек. Ну, либо Галил, в случае, если этим кем-то станет Вони. Хотя я, конечно, думаю, что... Нет, на самом деле не произойдет. Не тот вариант развития событий, не этот. Ну, разжился деглом и погиб от Майти. С, с другой стороны, а что бы это поменяло для самого Unvisible? Сейвить ему все равно нечего было. Ни армора, ни диффузов, ничего вообще за душой не было у игрока. И пауза. И пауза, понятно почему. Ну, во-первых, если пауза взята командой Generside Tactics, так... Вообще здесь и обсуждать ничего не нужно. Там экономика у Абдора такая себе. У Фира не совсем-то уж прям комфортное количество денег. Но что-то надо покупать однозначно. Нельзя же постоянно делать форсы и эко раунды Поэтому пора бы уже запускать какой-то полноценный девайсный раунд. И, в общем-то, сейчас он будет, поэтому нужно здесь... Мало того, что нужно сбить кураж сопернику, так еще и понять бы, как правильно своими деньгами распорядиться. Ну, а игроки атаки, разумеется, если взяли паузу, то, скорее всего, только из-за того, что кому-то потребовалось отойти в туалет. Я только так эту ситуацию вижу. А, вот оно что. Вот почему взята пауза еще, наверное. Вылетает Фир. Вместо него появляется бот Виктор. И для команды Generside Tactics это, возможно, второй удар. А, нет, Фир вернулся. Ну, ура. Ура, что Фир вернулся, потому что это был бы уже второй удар по морально-волевым, так сказать. Первый это то, что они проигрывают. А второй то, что они проигрывали клатчи. Даже уже, получается, третий удар, да, из-за вылета игрока. Ну, Фир сейчас, во всяком случае, вполне может поймать какую-то дезмораль. Если его просто э, дисконнектнулось ни с того, ни с всего, а не целенаправленно он перезашел на сервер. Простите, дорогие друзья. Тем временем пауза подходит к своему завершению. И я напоминаю, что данная карта э, играется так, как White Flames захотели сыграть эту карту. Далее карта The Dust 2. Кстати, по-моему, это первый Dust 2 э, в рамках этого турнира. До этого, кажется, его не играли Вертига мы уже смотрели, Мираж смотрели Инферно видели, Эншент видели Ну вот, не... а, Нюк видели а, Вот Не доводилось нам еще посмотреть Даст второй И, И кажется, все да. Так, дорогие друзья, простите, простите, простите, простите Беда да. Uh, да, свернулась у меня нечаянно КС-очка uh, Но, слава богу, я вижу, что я ничего не пропустил Ну, разве что... Вот, прям вовремя я появился Энтрифракт за Абдором И первый девайс на раунд uh, Можно, можно и нужно реализовывать ребятам Из команды Сайт Tactics. Ну, здесь совсем прям нагло пытался сейчас Поставить Вони бомбу Фир Вы посмотрите, дорогие мои Вы посмотрите на это Майте И нет ни единого фрага, дорогие друзья Нету просто ни одного кила от команды White Flames Вот настолько сильно пауза помогла команде Generside Tactics Ну и, конечно же, помогли девайсы, которые у них появились в руках Это, наверное, в первую очередь, так скажем вот такой вот хороший молик такой прилетел, да, называется «Нечего здесь». И под этот молик сразу открывается один из игроков атаки. Майти забирает Абдора и какой-то быстрый раунд готовится на точку А от коллектива White Flames. Собственно, теперь уже и становится понятно, почему был проброшен этот молотов. Чтобы задержать игроков обороны на перетяжке. Вони! Дабл, трипл, мать его, килл! Вот это экшен! Ха-ха, жесть! жестко. Прям реально жестко. 14-7. И вновь у команды Generside Tactics а, отказала экономическая составляющая. Остались мп шечки Ну, точнее, МП-9, ФАМАС. Вот такое вот. Что-то около этого. Две МП-9, ФАМАС и МК. Ну, что-то ну, накупили все-таки. Ну, правда, вы видите, да? Первые же МП-шки уже все. Нету МП-шек больше. Ну, типа, если вот такая задумка была форсирована пытаться выиграть, мне кажется, может, стоило бы все-таки как-то чуть сильнее оказывать давление на соперника и просто не позволять ему пройти под точку. Ну, потому что здесь в очередной раз Вони. Ой, замечает еще и последнего. Ну, Unvisible, конечно, побрыкается здесь, еще чего уж здесь говорить-то, да? И даже потушит Молотов. И даже попытается ниндзя-дефьюз, да, сделать. Ну, конечно, кто ему позволит? Минус от Майти и это 15-7, дорогие друзья. матч Напоминаю, что победитель данного полуфинала сразится в финале с командой VueNet, которые одержали победу в полуфинале против команды Бесперспективняк со счетом 2-0 по картам. Финал вообще будет самый жгучий и горячий, потому что две, это будут две сильнейшие команды. Данного турнира из восьми команд Две самые сильные Будут, будут, будут, будут Обращу внимание, ваши дорогие друзья На последний раунд, а мне кажется, что это будет Последний раунд, потому что нет экономики У Дженнер Сайт Tactics Точка как бы все Точка не отбивается Вообще никак, потому что Дигл и Скаут, это не те девайсы Наверное, с которыми можно надеяться на ретейк ну, Майти... И хорошо, что, как говорится, не зарезали. 16-7. Итоговый счет первой карты. Дорогие друзья, 1-0 в пользу команды White Flames. Отправляемся смотреть карту The Dust 2. Пик команды Genersight Tactics.